Всем привет! Сегодня буду готовить очень интересные и очень необычные рогалики. Я уверена, что таких вы еще не готовили. Эти рогалики будут э, не только фруктовые внутри, они будут еще частично фруктовые снаружи. Их можно абсолютно делать по-разному, с разными начинками. Я об этом, собственно, расскажу все по порядку. Они получаются такие красивые, оранжевые, именно из-за того, что мы добавляем туда в тесто. Я в, этот, в этом... В случае я добавляла тыкву в этот раз. Они получаются хрустящие сверху, сочные внутри и очень много начинки, собственно, как я люблю. А для начала приступаем к тыкве. Тыкву я проварила где-то минут 15 и затем ее пропускаю через блендер. Для того, чтобы не было никаких комочков и отвешиваю нужное мне количество тыквы, чтобы полностью у меня остыло, даже стало хорошо холодным. Остальную часть я придумаю, куда использовать. Хоть блинчики, сейчас очень много вариаций, можно придумать с тыквенным пюре. Тем временем просеиваю муку. И в муку добавляю разрыхлитель. Пол пакетика, это 5 грамм, либо 1 чайная ложка. И хорошенько с мукой перемешиваю. Заранее я где-то за полчаса-час положила масло в морозилку, чтобы оно подмерзло. И теперь это масло перетираю сквозь на крупную черку и отправляю это все перемешиваться в чаше комбайна. Если у вас комбайна нет, перемешивайте просто ложкой или вилкой, для того, чтобы меньше был контакт с руками и теплом. После того, как тыква наша остыла, добавляю к тыкве сахар и немножечко еще ванильного сахара. Слегка это все перемешаю, только для того, чтобы сахар начал у меня таять побыстрее. И сразу же сюда отвешу творог. Творог лучше берите по суше, который не сильно мокрый. Либо просто его чуть-чуть подсидите. Жидкости много нам не нужно. И отправляем это все творожно-тыквенную массу к нашему тесту. Можно, кстати, вместо тыквы использовать яблочное пюре, либо грушовое пюре. Вот uh, здесь уже ваша фантазия, можно использовать разное. Можно шпинатное пюре будут зеленые у вас. Ну, в общем, то есть здесь можно кучу-кучу вариаций придумать. Подмешиваю слегка-слегка тесто руками, но только для того, чтобы собрать все комочки внизу. Долго тесто руками мы не мешаем, для того, чтобы не превратилось оно в обычную песочку. И отправляем тесто в пакете в холодильник. Минимум на полчаса-час, а лучше вообще и на ночь оставьте. После того, как тесто полежало в холодильнике, оно более пластичное. Начинки я буду использовать еще и банан. Припыляю и стол хорошо мукой, и само тесто. И раскатываю тесто в пласт. Не очень тонко, где-то миллиметра хороших 3-4, ну, где-то миллиметра 3, я бы сказала. И разделяю тесто где-то на 8 частей. У меня вот такое вот домашнее повидло, оно не сильно у меня уварено, не сильно густое. Если у вас покупное повидло, с ним будет еще проще работать. Раскладываю его по краям. Сюда можно использовать и, допустим, какую-то вареную сгущенку, начинку. Можно использовать сюда какой-то шоколадный заварной крем. И получится у вас прям как круассаны. В общем, очень круто. Беру водичку и водичкой вокруг немножечко смазываю, вокруг повидла. Для того, чтобы лучше скрепились у нас края и повидло потом не вытекало. Опять же, повторюсь, повидло у меня домашнее, не сильно уваренное. То есть оно может вытекать, как и, допустим, какой-то крем, если вы будете. Немножечко вот так вот, вы видите, я склеиваю бока и прокручиваю уже рогали, И скручиваю его немножечко подколкой. Еще раз покажу. Складываю конвертик и прикрепливаю, прилепливаю друг к дружке бока, чтобы у нас там ничего не вытекало. Начинка никакая не выбегала. Итак, Делаю со всеми рогаликами. Отправляю их в духовку на 180 градусов минут на 15-20. Они станут красивыми, оранжевыми, очень ароматными. Можно их присыпать сахаром, корицей. То есть здесь уже полет вашей фантазии. Я присыпала просто сахарной пудрой и получились невероятно вкусные. То есть их за вечер уже просто не было. Их всех съели. Получилось у меня где-то 3,5 противня из этого количества теста. Обязательно попробуйте такой рецепт и не забывайте поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!